Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Козерог на июль 2021 года. В первую очередь хочу сказать, что июль это очень хороший месяц. Затмения уже остались позади, поэтому в эмоциональном плане будет намного проще. К тому же Меркурий уже движется вперед, и он имеет хорошую скорость в этом месяце, и это способствует тому, чтобы дела, связанные с коммуникацией, поездками, бумажными делами, продвигались вперед. Это хороший период для того, чтобы начинать что-то с нуля, пробовать в чем-то новом себя, а также это замечательное время для того, чтобы давать жизнь тем проектам, на которые вы давно не могли решиться. К тому же в этом месяце будет прекрасное соединение Венеры и Марса. Это аспект месяца, можно даже и так сказать. И в первой половине месяца Венера и Марс имеют очень сильное воздействие на ваш восьмой сектор. Это даст возможность очень хорошо зарабатывать в этот период, если вы готовы выйти за пределы привычных э, своих действий если вы готовы пробовать что-то новое если вы готовы масштабировать ваши цели то этот период окажется для вас очень результативным к тому же восьмой сектор отвечает за перемены и многие из вас будут гореть новыми желаниями и это месяц смелости для вас смелости попробовать что-то новое это месяц когда вы будете готовы э, менять что-то кардинальным образом поэтому главное не бояться и действовать и тогда результаты вас приятно удивлят с 1 по 5 число марс будет в аспекте к сатурну и урану это очень активный период для вас э, идет решение финансовых вопросов э, в это время э, вы будете что-то планировать вы будете постепенно осуществлять этот план главное без спешки решать э, любые дела в это время может быть такое ощущение будто бы накопилось столько что это просто невозможно как-то решить но на самом деле важно маленькими последовательными шагами э, это все шаг за шагом решать 5 числа будет секция между солнцем и ураном это очень хороший день для встреч и переговоров и в целом это касается даже и дружеских отношений это хорошее время для того чтобы увидеться с человеком который вам дорог которого вы считаете своим единомышленником это замечательный аспект для того чтобы обсуждать свои планы с кем-то и в целом неожиданно вы можете даже обнаружить что кто-то вот вам интересен хотя вы даже не предполагали что с этим человеком вас может что-то связывать 6 числа меркурий будет делать квадратуру к нептуну вот в этот день желательно не подписывать важные бумаги не планируйте переговоры на этот день если есть возможность перенесите на другую дату или же будьте очень внимательны и старайтесь обсуждать минимум вопросов к тому же этот день может дать прекрасную возможность творчески проявить себя, поэтому если ваша деятельность связана с творчеством, например, это фотография, то это будет для вас очень хороший день. 7 и 8 числа Венера будет в аспекте к Сатурну и Урану, и это выведет на первый план вопрос, связанный либо с отношениями, либо с финансами. И может присутствовать определенная проблематика в этот период, то есть вы будете... Обсуждать какие-то моменты, которые вас не устраивают, либо будете решать, как разрулить тот или иной вопрос, который является неудобным в вашей жизни. Но в целом это время, когда вы будете ощущать поддержку и когда вы будете абсолютно вот, точно уверены, что есть с кем эти вопросы решить. 10 числа будет новолуние в знаке Рак, в вашем седьмом доме. Это новолуние э, даст вам возможность начать что-то с чистого листа, э, поэкспериментировать, попробовать, э, довериться кому-то. Седьмой дом отвечает за взаимоотношения с людьми. И это новолуние может проиграться как в контексте начала делового сотрудничества, начала, в принципе, работы с людьми в каком-то новом для вас направлении. Это может быть начало дружбы с каким-то человеком. Также это может быть началом отношений серьезных с кем-то. То есть в целом, зависимо от ваших приоритетов, данная новолуние поможет вам открыть для себя нового человека, либо в целом открыть для себя работу с людьми. К тому же в период с 11 по 28 число Меркурий будет находиться в знаке Рак, в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому вторая половина месяца это очень хорошее время для того, чтобы много разговаривать, обсуждать все то, что вас беспокоит, все то, что вы хотите обсудить. Это прекрасный период для совместных поездок с кем-то, а также для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы, которые будут иметь длительное воздействие на вашу жизнь. 12 число – это день, который стоит запомнить, это очень хороший день, Меркурий будет в аспекте к Юпитеру, и как раз затронут ваш сектор бумажных дел, переговоров, поэтому весьма удачно будут складываться дела, которые связаны с этими темами, к тому же это хороший день для поездок и для того, чтобы открывать для себя что-то новое. 13 числа будет точное соединение Венеры и Марса в вашем восьмом доме, и этот день может принести кульминацию каких-то вопросов и процессов, либо это может быть решение очень такое важное, поворотное, хотя все к этому будет идти еще вот с начала месяца. Какие-то тенденции будут назревать, и вот сильное желание возникнет уже в этот день по этому аспекту, и вы будете готовы принять э, смелое решение. 15 числа Солнце будет в хорошем аспекте к Нептуну. Это замечательное время для э, творческой работы, э, для переговоров, но в более таком неформатном плане, э, когда нужно больше вот наладить контакт, найти общий язык с другим человеком. Это в целом аспект по которому легко достичь взаимопонимания. 17 числа Солнце будет в оппозиции к Плутону, и это аспект анти, антипод предыдущего, то есть на самом деле он может давать и конфликтные ситуации, и момент противостояния, старайтесь не затевать конфликт по данному аспекту, так как возможно вам придется столкнуться с недовольством. И манипуляциями со стороны другого человека. 18 числа Лилит приходит в близнецы в ваш сектор работы, здоровья и рутины на долгие 9 месяцев. Лилит это не планета, это фиктивная точка. Она имеет больше воздействия на наши эмоции, чем на событийность. Но порою она делает очень полезную работу, позволяет нам увидеть свои страхи и избавиться от них, поэтому учи, учтите тот момент, что ваши страхи могут быть связаны с работой, организацией вашего труда, может быть страх менять работу, либо страх сказать о своих правах на рабочем месте, в это время главное не замалчивать то, что вам не нравится, но и не стоит перегибать в этом вопросе, то есть избегать излишней конфликтности. К тому же в этот период времени вопросы, связанные со здоровьем, могут также становиться навязчивой идеей. И если вы замечаете, что это ваша тема и вы к этому склонны, то старайтесь действительно запланировать обследование на вторую половину июля и затем будете уже спокойны и не будет поводов для беспокойства 20 числа меркурий будет в хорошем аспекте курану это день приключений это день который может принести новые эмоции интересные встречи полезные идеи в целом зависимо от ваших приоритетов можно многое почерпнуть из этого аспекта прекрасное время для планирования и для обсуждения этих планов с кем-то 22 числа солнце переходит в знак лев на месяц и в этот же день меняет знак венера и переходит в деву по 16 августа в связи с тем что две планеты в один день меняют знак энергии этого дня нестабильны поэтому настроение может меняться дела могут тоже идти не так как было запланировано изначально учтите этот момент когда будете планировать свой месяц к тому же переход венеры в девятый сектор даст вам возможность более широко смотреть на то что происходит в вашей жизни это возможность расширить круг людей с которыми вы общаетесь взаимодействуете по работе это прекрасная возможность познакомиться с кем-то интересным и в целом это даже определенная удача в решении бумажных вопросов. 24 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем секторе финансов. Водолей это знак, который находится под управлением Урана, он связан с будущим. Полнолуние это кульминация, это возможность получить результат своей работы. И результат будет по данному полнолунию у вас материальный, финансовый. Но в связи с тем, что водолей это знак, который отвечает за будущее, как я уже сказала, вы будете склонны получать какие-то финансы, но сразу же планировать, на что вы их потратите, будто бы это ваш вклад в будущее. Главное радоваться тем результатам, которые вы получаете сегодня, и тогда будет легче и продуктивнее прокладывать свой путь как раз вот к этим намеченным целям. 25 числа Меркурий будет в оппозиции к Плутону, этот день тоже может дать несостыковку, конфликты, может быть противостояние интересов у вас с кем-то, либо будет необходимость решать материальные вопросы. 28 числа Юпитер меняет знак и переходит из Рыб-Водолея в по 29 декабря, это очень хорошая ингрессия для вас в материальном плане, юпитер будет полгода воздействовать интенсивно на ваш сектор финансов и если например у вас были определенные финансовые амбиции в начале этого года то вы сможете их реализовать во втором полугодии двадцать первого года это период когда стоит действовать и используйте свои амбиции как раз таки как топливо которое позволяет вам сделать больше 29 числа марс переходит в деву по 15 сентября и в этот период он будет давать вам энергию для того чтобы решать бумажные вопросы вопросы связанные с документами поездками переездом это хорошее время для того чтобы начать обучение это хорошее время для того чтобы заявлять о себе девятый дом относится к высоким домам в нашей карте и по сути это хороший период для того чтобы что-то менять в своей жизни что поможет вам улучшить вашу жизнь поэтому в целом вот этот период перемен он начинается интенсивно в июле но будет продолжаться еще несколько месяцев и это действительно очень хорошее время